Играть с командой или в соло? Я задался именно этим вопросом в этом ролике. Сегодня я сыграю 15 каток без команды, без людей, с которыми я знаком. Возможно, у меня появятся новые друзья, а возможно, я не выиграю ни одной игры. Насколько мне будет сложно или легко, мы сейчас посмотрим. Спасибо каждому за лайк, ваша поддержка помогает продвинуться ролику в рекомендации. Приступаем. Первая игра на сегодня. The Mirage. Игра на плюс 24 Элла. Hello, team. Hello, my team. Fuck it. I'm smoke. Bad jungle. Last kitchen. What the fuck? Nice. Smoke, say. Oh, jungle. Behind smoke. Oh. Why are you going alone? I don't understand. Why can't you play with the game? Вторая игра после неприятного поражения будет снова на мираже, но уже на 25 элла. Найс страйк. Nice Unrepales. Good game, guys. Good luck. Третья игра на дасте. Спойлер: следующие 6 игр будут на мираже. Увы, это самая популярная карта на пик, и в нее лучше всего играть. И самое главное, легче. Катка на 25 EL. I play long, brother. Okay, can I play with you? Yeah! Oh guys, guys, you're your team. Your team knows. Nice knife, bro. One, right, One, two, One, two, Ч ⁇ рт, черт, пуф. А... Что? Что? Что? Фуг. Е-е-е, туннел, он мидал, вот так. Шорт, шорт, лаш-шот, маску. Давай, брат, чуть не волнуйся. Ты так волнуешься? <laughs> Найс, ну ласло. Найс, Найс, найс, найс, Это заби. Четвертая игра после очередного проигрыша в близкой игре на допах вызывает странные эмоции потраченного времени в фустую. Но можно себя утешить, что игра была интересной. Катка также на 25-элла. Это мид, мид запушил с лебла Ну, где было с первой, дня. Ай-яй-яй, что это было? Блять, Б вышел, Б вышел, спину вышел, топ Я иду Давай Один стейрс а я умею игра за его серу за фризин nice. яма бегут яма бегут яма яма на nice. спасибо за туманную давайте удачи Пятая игра на Мираже. Ничего необычного, просто на 25 элла. <feels good> Это -э -э -э -э -э пол. <смирает> как хорошо вы сыграли, ребятки. И, я всех парня. Так, добавьте Мусису Я Мусиса добавлю Шестая игра нас не удивляет картой Но Элла за победу дадут всего 23 И это самое худшее количество Элла за весь выпуск Молодцы Хороший Ой-ой-ой-ой-ой Шарлак, Шарлак, он битый, битый. Седьмая игра. Извиняюсь за выключенную камеру, она уехала заряжаться. Но как на зло моментов было куча. Могу предположить, что у меня комп тут не самый сильный и отключенная камера дает буст к планости игры. Два, два там. Хорош <связывая> Хорош <связывая> Эрик, <Эй>, это... <связывая> Эй, ты что поставил опять? Эрик, Гений Спасибо за, это Спасибо за игру, их... пацаны. Давайте, всем. Спасибо за Да, давайте. Идем. Девятая игра радует, что это последний мираж на некоторое время, но там будут огромнейшие сложности, которые вы сейчас увидите. Игра на 25 л. Ага. Спасибо, за игру. Спасибо за игру, Ну, без проигрышей тоже нельзя поэтому Не знаю, с чем это связано Возможно, играть в другие карты было ошибкой Но за первые 30 секунд Вы поймете, какой у нас будет счет на всю игру Да, это спойлер, но не такой критичный Игра на 25 эло Давай на, пирожок, на первый пержок Раз, два, три Давай, давай. Не, давай подальше, давай подальше на второй еще раз я же сказал, а, okay, давай да да набежи сразу набежи набежи набежи набежи набежи набежи набежи набежи набежи набежи набежи не, не, набежи набежи набежи набежи набежи встал Вышел, вышел с окна Убили Молодцы Хороший флэйди. Двое сити Двое сити Все еще Хорошо Это Б это это вроде бы. Спасибо. ребята. это? Тит Тит Тит, это прям было очень плохо. Одиннадцатая игра на Вертига, господи. Впервые говорю такие новые слова. Выиграю или проиграю уже без разницы. Главное, что смена карты случилась на менее попсовую. Игра на 25, Элло. Близко. Давай обратно. И Спасибо за это, Давайте удачи. 12-я игра даст большее количество элла за все игры. И к тому же она не на мираже. Что может быть лучше? Найс. вас курица, Сэнкс? Найс. Найс. Nice. Nice. Хороший раунд, да? Шорт прошли. Нет, никто не прошел. Да, ничего, не прошел. One short, close. One more, one more, the. Nice. Nice. We have bot. Он вышел во время игры. Бот нас ведет правильно, давайте. Бот не сыр, нихуя. Хорош, бросер. Мы будем героями с выиграем. Let's go, guys. We can nice. oh, oh, win. Nice. Чрт. Ой, может мы что за игра? Бля. Ужас какой. Ай флэш, ай флэш. О, нравится. One beam. Очень близко будет. Ой-ой-ой. Нравится. Боже. О господи, какая же долгая катка Боже, да. спасибо тебе, чувак, что сыграл сами Давайте удачи Тринадцатая игра не ушла далеко по количеству Элла Дает она 26 или отнимет 24 Игра будет очень похожа на прошлую игру И да, это последний мираж на сегодня Можно выдыхать Найс, ван Найс, Серьезно, раунд. I'm ready. One, two, three. Oh, uh, forest one, one more, one more forest Nice Nice, nice. Эмммеша, nice. no, Эрик, распишись, пожалуйста, в игру. Открой профиль, открой профиль, открой. А вообще, давайте next пойдем просто. Кстати говоря, на вертига у меня 50% винрейта, на мираже 61, а на дасте 52. Ну а это катка на 25 спец Прям. Кто не протянул? Ласт лоуч пи, лоуч Блин. Nice. Это <laughs> Найс. Nice. Oh. <смех> Последняя игра на сегодня. Всеми любимая стройка и стабильные 2.5 пять. Сейчас три часа ночи и желание отправить ролик на монтаж зашкаливает. LOL Let's go, team! За 15 каток мы подняли 125 элла Это большое количество, по-настоящему много Я удивлен, не думал, что настолько будет интересно играть Что точно можно отметить, это мой высокий кд каждую игру Все потому, что я играю против своих ребят Против 2100, 2000 элла И плюс сейчас очень сильно сбился в фейсет левел Апнуть 2000 элла сейчас легко Хорошие игроки теперь это 3000, не 2500 Для меня этот тест был завершен, он для меня был успешен Но мне кажется, мне просто повезло Повезло с тем, что попадались хорошие типы Повезло с тем, что люди не уходили из игры И повезло с тем, что у меня шла игра Это все везение А уменьшить шанс этого везения Это просто собрать состав и играть с ним Очень много плюсов у своего состава От сохранения нерв до повышения коммуникации с людьми С тобой был я, Эрик Шоков Спасибо, что посмотрел этот ролик Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Я с тобой прощаюсь и желаю тебе удачи А самое главное, хороших игр Пока